Народный трибунал. Волей Всевышнего, данным нам правом на осуществление правосудия в проявленном мире во имя любви, добра и справедливости, мы Народный трибунал, рассмотрев материалы дела по обвинению Аби Фоксмана, кланов Ротшильдов, Барухов, Рокфеллеров, Билла и Мелинды Гейтс, Герцеля Жаботинского, Берла Лазара и других представителей сионизма их организаций, Антидеформационная лига США, Бнайбрид Англия, Всемирный конгресс евреев, Российский конгресс евреев, Масад, Натив, Цахал, Государство Израиль и других геноциде белой расы Ари, в том числе русских и других коренных народов Руси с применением информационного, биологического, бактериологического и других видов оружия в гибридной войне и способов террора вплоть до физического уничтожения отдельных граждан, общин, народов планеты Земля ради достижения мирового господства и завладения всеми ресурсами и богатствами планеты установил 25 августа 1998 года Аби Фоксман, президент антидеформационной лиги США в журнале The National Observer, Нью-Йорк сделал публичное заявление о том, что сионизм, созданный в 1898 году Герцелем и Жаботинским, достиг своих целей, его раса самая богатая среди людей на Земле и поддерживает агрессивные программы по уничтожению следующих поколений белых детей. Цитата. «Чтобы гои не могли объединиться, их надо убивать и заключать в тюрьмы. Погибайте, арийские гои, рогатый скот». Конец цитаты. Аналогичные тексты содержатся в религиозных текстах иудеи, в частности, Шулпан Арух «Протоколах сионистских мудрецов». Эту публикацию Фоксман, его ближайшие родственники, знакомые окружение, а также представители сионистских движений и организаций государства Израиль публично не опровергли. Это заявление направлено на уничтожение всей белой расы ариев на планете Земля и, в первую очередь, русских и других коренных народов Руси, носителей чистоты генов ариев. Богатства, приобретенные иудеями-сионистами, состоят из награбленных ценностей народов мира, в том числе за счет судного процента разграбления мошенническим путем национальных богатств и экономик мира и природных ресурсов планеты». Это заявление является признательным показанием, сделанным добровольно, без принуждения, в здравом уме и твердой памяти. Никем не опровергнуто, не оспорено и не признано несоответствующим действительности. Распад национальных государств. Мировые и локальные войны, террористические атаки на объекты жизнеобеспечивающих коммуникаций, обнищание народов мира, русского народа и других коренных народов Руси, насаждение аморального и безнравственного образа жизни, алкоголизм и наркомания, масштабная коррупция и другие факты – и являются неопроверженными доказательствами того факта, что заявление Фоксмана, сделанное от имени всего сионизма, утверждающее «мы управляем правительствами, мы создали противоречия среди наших врагов и заставили их уничтожать друг друга», является искренним, правдивым и соответствующим действительности учитывая изложенное, руководствуясь совестью, принципами справедливости, неотвратимости наказания за содеянное, с размерности степени вины, тяжести, ответственности, постановил первое, Отменить озвученную в протоколах сионистских мудрецов в статье Фоксмана и других аналогичных заявлениях представителей сионизма установку на превосходство иудеев над народами мира и белой расой и их уничтожение. Второе. Признать сионизм террористической идеологии, антидеформационную лигу, Бнай Всемирный Конгресс евреев, российский конгресс евреев и другие сионистские организации государства Израиль, его спецслужбы и армию Масад, Натив, Цахал и другие террористическими организациями. Фоксмана, герцеля Жаботинского, Лазара, Билла и Мелинду Гейтс, кланы Ротшильдов, Барухов, Рокфеллеров, Яффе и других, не названных поименно нежитью и террористами. Третье. Приговорить фоксмана, герцеля Жаботинского... Лазара, представителей кланов Ротшильдов, Барухов, Рокфеллеров, Яффе, Билла и Мелинду Гейтс и других неупомянутых нежитей и врагов рода человеческого, исповедующих иудаизм и поддерживающих сионизм, и весь их род до десятого колена, включительно в прошлых и будущих воплощениях к физическому, ментальному, духовному уничтожению во всех мирах мироздания». Приговор привести в исполнение немедленно любыми доступными средствами и способами любому дееспособному человеку. Приговор вступает в силу 11 июля 2020 года в 12 часов 28 минут по московскому времени. Приговор окончательный обжалованию и опротестованию не подлежит.